Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить зефиро торт. У меня клубничный и начинка клубничная. Сверху оформление шоколада. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня здесь уже размороженная клубника, пюре клубники без сахара. 125 грамм. Я добавлю сахарную пудру, перемешиваю и ставлю на огонь. Мне необходимо уварить пюре до того состояния, чтобы была прям густая, устойчивая масса после охлаждения. Все, мне это подходит, я выключаю, снимаю с огня и перекладываю в какую-то такую широкую тарелку, чтобы срастыло. И на улице сейчас холодно, зима, поэтому я это все выставлю на балкон, у меня очень быстро остынет пюре. В эту же кастрюльку я выливаю еще столько же пюре, только сахара добавлю, сахарная пудры 2 столовые ложки. И также ставлю варивать на огонь, тоже отправляю на балкон, пусть меня быстренько остывает. У меня есть вот таких три кольца, они как бы как для салатов или чего продаются, но я буду делать именно торт, зефира торт именно в них. Значит, у меня диаметр 12 сантиметров, 10, восемь с половиной, высота шесть с половиной Значит, меня часто спрашивают по поводу того, какой агар я использую. Я использую обычный агар. Пришла в магазин кондитерский, спрашиваю: есть агар-агар? Мне говорят, да. Я говорю: давайте 50 грамм, все. Я так покупаю, я не спрашивала никогда, какая там крепость, потому что нет такого. Приходишь, и там выбор агара 5 видов он один. Вот этот агар я покупала в кондитерской именно в кондитерской, где выпечка, и все. И там по совместительству также вот торгуют фасованным товаром. Это агар, просто фасованный, вот в зип-пакете 5 рублей белорусских стоит 50 грамм. Я взяла доску, положила пергамент и кольца. Мне необходимо смазать растительным маслом стенки, чтобы потом хорошо все досталось. Все, форму подготовила. Теперь можно приступать к пюре. Беру удобную высокую миску, и вбиваю сюда один белок. Перекладываю тоже пюре в миску и начинаю взбивать. Все, взбивала я на протяжении 12 минут ручным миксером. 300 ватт у меня, боже. Вот такая масса густая, густющая просто должна у вас получиться. То есть она неподвижна. В я насыпаю 200 грамм сахара. 6 грамм агар агар-агара. 75 миллилитров. Воды. Буду варить сироп до готовности, без термометра. Все ориентируются на вот такие сопельки, которые свисают с лопатки. И если она тянется вот такой вот ниточкой, уже вот она застыла прям на глазах, выключаю. Ставлю миску на силиконовый коврик или на мокрое полотенце и вливаю тонкой струйкой. Вот такой зефир у меня получился. Беру кондитерский мешок и перекладываю всю массу. Закладываю зефирную массу. И на три у меня не хватит массы. Я сделаю две. И вот эту маленькую. Большую и маленькую. То же самое. Так. Делаю ободок. И вот сюда внутрь я уже выложу яблоко. хорошо разровняю так. и сверху закрываю Все, пустой пакет и ложкой вот я возьму аккуратно вот это вот все выровняю. Вот в принципе и все, значит сейчас оставляю это все сушиться при комнатной температуре и завтра скажу сколько часов прошло. Итак, наступил следующий день, у меня прошло больше 20 часов и Сейчас попробую достать эту всю красоту из формы. О, класс. Здесь пристало, потому что сверху было не промазано. Сейчас проверю здесь. Но досталось очень хорошо даже. Очень просто. Так. О, класс. Так. Значит, его можно брать в руки. Я сейчас подготовлю Куда буду ставить. Но видите, как он в руки берется, значит, все в порядке. Зефир уже стабилизировался. Торт готов. Осталось немножко украсить. Беру поворотный столик, салфеточку. Можно взять подложку для торта, перекладываю маленький тортик. Я подготовила уже шоколад. Я его украсила жирорастворимыми красителями америколор розовый уже растворимый красный, Cake сухой. И добавляла водорастворимого, бордовый тоже. Все, у меня получился такой цвет. Вот такой получился маленький, прикольный. Конечно, шоколад можно заменить на ваше любимое покрытие. Можно это делать из глиссажа, можно делать из обычного декор геля окрашенного. Все получается идеально и будет красиво смотреться. Вот такой получился второй вариант. Оформление может быть абсолютно любое. Как уже ваша фантазия играет, я исходила из того, что есть. И результат мне вообще очень-очень нравится. Они очень прикольно смотрятся и необычно. Главное, никто не догадается вообще, что здесь. Проще простого взять зефир, залить и оформить. Это не только красиво, но и необычно и вкусно. Кому это видео понравилось, было полезным, Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока.